Всем привет! Сегодня я расскажу вам про пресуппозицию, которая называется нет неудач, есть обратная связь или же опыт. Досмотрите это видео до конца и напишите, что вы об этом думаете. Итак, что же это значит? Это значит, что любое событие, которое произошло в нашей жизни, оно а так или иначе, нас чему-то учит. Хорошее это событие. Или это негативное событие. Здесь а, нужно воспринимать информацию таким образом, чтобы всегда извлекать пользу, даже вот если это негативное событие. Да? То есть а, не качаться на нем, как вот на каком-то таком ну, что-то такое неприятное случилось, и там загоняешься, вот там не везет или еще что-то, вот не повезло. А если на это посмотреть с другой стороны, то мы увидим, что это очень круто, что именно так произошло. Потому что если бы произошло по-другому, было бы гораздо хуже. Ну, например, ну там девушка встречается с парнем. Она его любит, как ей кажется. Ей с, ней, ей с ним хорошо. И, в общем, у них там все замечательно. И тут вдруг, ну, он уходит от нее, да? Он там, как, по каким-то причинам, уходит. Она бедная, несчастная, начинает убиваться в печали, в боли, там впадает в депрессию зачем-то вместо того чтобы понять и принять эту ситуацию например каким образом ну то есть значит следующий будет лучше или это все для того чтобы я извлекла урок из этой ситуации и пошла дальше то есть любой следующий мужчина лучше предыдущего, то есть это такие важные э, правила в жизни, да, которые позволяют нам жить успешно и счастливо ну вот эта девушка бедная несчастная а вдруг меняет свое мировоззрение и начинает думать о том, что ну, вот, все хорошо, хорошо что ушел, значит дальше будет лучше и она понимает с каждым днем, условно говоря, днем, там, через какой-то период времени, что действительно ее жизнь улучшается. Да? Следующий ее парень появляется, он, он круче, он к ней лучше относится, у нее с ним налаживаются прекрасные отношения, она выходит замуж, у нее там появляется семья, детки появляются и... Как-то она случайно встречается с тем парнем, который ее когда-то бросил, и видит, какой он убогий, какой он там, ничего не достиг, ничего не добился, и, собственно, она на него смотрит и понимает, блин, так слава Богу, что он тогда ушел, потому что если бы он не ушел, то, возможно, она бы сейчас мучилась с этим неудачником скажу так который ничего не достиг в жизни а у нее сейчас прекрасный муж прекрасная семья любовь отношения все чудесно все замечательно вот это вот а когда мы воспринимаем эту позицию именно в таком ключе в положительном то ну жизнь она настраивается на такую волну позитива, на волну плюса, на волну ресурса и, соответственно, это ну, получается просто опыт, за который мы поблагодарим и пойдем дальше, потому что жизнь она продолжается. Да? Нет смысла убиваться, нет смысла тратить свою энергию на какие-то печальные моменты, потому что Пасть в печаль можно на очень долго, и это потом придется, там, если это сильно эмоциональная такая тяжелая ситуация, то без помощи ну, медицинской уже будет сложно обойтись. Поэтому, когда мы осознаем вот эту ситуацию сейчас здесь, и намеренно, прямо вот заставляя себя говорить, да все к лучшему, да все круто, да все правильно, это опыт. Нет неудач, есть обратная связь, это всего лишь мой опыт, который меня чему-то учит. Мы находимся в положительном ресурсном состоянии, мы сами себя можем исцелять. Ну вот у меня был пример, когда я лично... Но это вот какое-то такое внутреннее мое свойство было. Я лично оказалась в сложной ситуации. Это было еще и юная была совершенно. У меня не сложились отношения в коллективе с девочками. И так я просто горевала по этому поводу, а я была в этот момент за границей. И мне не к кому было обратиться. Я особо домой не могла звонить так часто, потому что это было так дорого. И, собственно, я в таком каком-то грустном состоянии находилась. Ну, короче, при депрессивном состоянии. И вот однажды я сижу и долго, я так, ну, ну как долго, не знаю, недели или две, может месяц, может полтора, я уже не помню. Но суть не в этом. Я вот сижу, значит, в один из вечеров, вот в таком каком-то тупнике, депресснике. И тут меня... У меня такой инсайт. Я начинаю вспоминать, как я гуляла по Арбату с сестрой в новом костюме. Я тогда купила классный костюм, и мы такие красивые, нарядились, такие эффектные, такие прям супер-леди, идем по Арбату, мужчины оборачиваются, там, знакомятся с нами, и мы такие счастливые, мы там зашли в ресторан, вкусно поели, таких погурманили, идем, наслаждаемся этими картинами, которые там пишут, вот этой улицей, этим архитектурой, говорим о, о, о чем-то таком прекрасном, такой чудесный, светлый, яркий день, небо голубое, все такое прекрасное, красивое, там фотографии какие-то, с животными обезьянки какие-то и я вспоминаю у меня, мы сфотографировались я прям этот кадр вспомнила и просто он у меня вот так вот раз и стал передо мной и я короче вот на этот кадр сфокусировала свое внимание и я чувствую у меня поднимается настроение и я начинаю радоваться до мурашек и я вот прям поняла что это именно мой такой способ когда я могу просто исцелиться вот ну, взять и исцелить, исцелить саму себя. Ну и короче, я стала фокус внимания на эту картинку. То есть, если мне становилось чуть-чуть грустно, я начала вспоминать эту картинку. Слушайте, ребят, у меня вообще реально никаких депрессий после этого никогда в жизни не было. Когда только что... то Я поняла, что это крутая штука, что люди, когда депрессуют, они просто не умеют пользоваться своим внутренним... Ресурсом, который есть У каждого человека есть этот ресурс Это тот положительный опыт Который может дать нам Энергию и поддержку ну вот. Ну вот таким образом Я вышла из этой ситуации вот и собственно что тут еще можно такого сказать важного, что нет неудач, их просто нет и мы просто это понимаем, принимаем и живем вот с этим вот убеждением по жизни классно и круто вот, сегодня я этим с вами хотела поделиться мне я рада, что вы смотрите меня я очень рада вам служить, делиться вами полезной информацией, доступным, языке, доступным языком рассказывать об НЛП, именно как о, об инструментах, которые могут помогать легко справляться с разными неприятностями внутренними и, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Сохраняйте в избранное, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Я вас обнимаю, до новых встреч!